Что в августе месяце по, против гриппа сезонного, против коронавируса мы уже прививаем за, с 2020 -го года, с конца 2020 -го года, и вакцинация до сих пор продолжается, идет вакцинация против коронавируса гам-ковид-вак,